На ремонте вот, вот такая микроволновка Эленберг, модель модель МС-209, то есть 2009 М. С поломкой обгненная поломка, не включается, гудит, потом даже начинает вроде бы сильнее гудеть, это значит, что вот так, как бы, скорее всего, это включается время от времени, включается трансформатор высоковольтный, но вода. Пробую, как была холодная, так и осталась. Смотрим, какая, ну, то есть, видим, что он подает признаки жизни проблема скорее всего в самом магнитроне. ну или какой-то высоковольтная часть, но сейчас будем смотреть. Откручиваем, что нужно сделать, сзади откручиваем, вот тут сбоку винтик один, и сзади винтики и с другого боку тоже есть вот эти два винтика. Все откручиваем и крышка снимается Она немножко так туда сдвигается. И вот, так сейчас все раскручиваем и смотрим. Ну а сейчас я вам покажу, как можно ну, интуитивно, быстро проверить, в чем проблема. Смотрите, есть трансформатор. Если он, допустим, не работает в обрыве, то он не берет на себя энергию. Например, даже если вторичная обмотка сгорела или первичная, то... На него попадает напряжение, но нагрузку он не берет. В таком случае у меня появился интересный прибор. Кейлетс HT208D. И с помощью клещей на первичную обмотку можно померить, какую же нагрузку берет на данный момент. Ну, собственно, все. Значит, написано, что здесь 700 ватт 700 ватт это где-то 3-4 ампера в переменке на 220 вольт включаем и смотрим значит у него здесь есть отдельно можно вот сейчас отца это переменка можно авто можно DC, постоянка а можно и переменку мерить вот сейчас 0 показывает включаю так, тут... Вот этот, он включаю. Он показывает 3,8 ампера. А это где-то плюс-минус около 700 Вт. И это значит, что по идее берет нагрузку... А у трансформатора нагрузка это... Да, смотрите, вот. Отключаю. Отключаю магнитрон и включаю. Нагрузки нет. И вот такая нагрузка. 1,8 ампер Видите? Теперь выключаю. Подключаю нагрузку. Магнитром. Значит, что еще сделаем? Возьмем и застопорим вентилятор чем-нибудь, чтобы он не крутился. Вот так. Здесь такой вентилятор, что можно это сделать. Ничего страшного с ним не будет. Проверяем снова. Включаем. 3,8 ампера. Нагрузку берет. Зачем мне вентилятор? чтобы можно было. О, греется хорошо для того чтобы э, недолго но у меня есть возможность теперь пощупать а греется ли э, магнетрон идет ли не на него питание если он греется то значит конечно идет и значит э, плюс минус э, трансформатор э, э, предохранитель и все остальное плюс минус рабочий на него нагрузка идет вот с помощью такого прибора сейчас мы конечно можем проверить сколько ом у каждой обмотки но в любом случае она не в обрыве потому что приличная нагрузка приблизительно же нужно идет на магнетрон то есть скорее всего магнетрон не дает эмиссию электронов а значит магнитрон под замену он скорее всего физически кажется что будет целый там нечему ломаться ну, практически кроме там магнитов магниты могут треснуть проходные конденсатор ну, тогда он в выбивает и сгорает высоковольтный предохранитель. Откручиваем магнитрон, пробуем поставить схожий, и в принципе должно помочь. Ну вот такой метод методом подбора. Раз он нагрузку берет, значит все параметры у него будут выдержаны, а сгореть он, как бы, по сути дела, не может. Не встречал. Там такая проволока стоит полтора миллиметра толщиной перегореть она не сможет но в любом случае мы увидели что раз он греется значит напряжение на него идет а значит высоковольтная сторона и низковольтная 220 и высоковольтная целая потому что нагрузка питания на него идет ну вот такой метод диагностики если у вас есть такой ну вы можете и по-другому проверить амперы но здесь удобно раз за одну за один провод схватил и очень удобно кстати ссылку в описании оставлю подбираем магнитром.